Доброе утро. Сегодня мы находимся в Химках на юбилейном проспекте на площадку, которую мы когда-то давно открывали вместе с администрацией города, со спорткомитетом. Сегодня я буду заниматься именно здесь. И давайте начну с того, что покажу, что здесь есть. Здесь есть пара интересных штук. Во-первых, столбы. Но это не столбы для выхода. Это столбы, на которые в хорошую погоду летом накидывают шины чтобы можно было на них отрабатывать удары дальше у нас идет стандартный комплекс турников кстати, обращу внимание, что здесь все очень обледенело о чем некоторые говорят мои перчатки F1 замши, поэтому мне тяжело так же как и вам подтягиваться если взять кожаные перчатки или резиновые, то лед вообще не составляет проблему идем дальше, опять, опять эта штука для тренировки стойки на руках и прочих разных вещей упоры для отжимания, упоры для австралийских подтягиваний стандартный центрально большой комплекс с рукоходами которые опять закреплены на огромной высоте поэтому на них особо не позаниматься, на них никто и не занимается дальше вот столбы для выходов ведь они поставлены пошире двойные брусья, причем вторые сделаны достаточно длинными длиннее чем первые и это радует. Тут есть синие. Ну тут явно больше, чем метр. двадцать стандартных. Комплекс с доской для пресса, разными турничками. И, конечно, большая проблема, что вот деревья они нависают, и видите, ничего не поделать, потому что будешь деревья врезаться. Отличный комплекс из двух турников и скамей для пресса. И мы идем к коронной, к коронной штучке. Станок для тренировки гибкости. Вы себе с перчаток попробовать надавить. Это будет очень неприятно. Это просто вот пальчики, как сосиски, останутся с той стороны. Вот. И здесь добавлен два длинных турника, чтобы можно было тренировать гипы. И, конечно же, наши любимые, наши любимые гнутые брусья на нормальной высоте. Вот такая площадка. Именно здесь я буду сегодня тренироваться. Сегодня последний день по обычной технике, завтра уже будет новая техника. И будет сложнее. А сегодня развлекаемся. Вот такая вот получилась тренировка. Она заняла 18 минут. Время отдыха между всеми подходами и всеми упражнениями по 30 секунд у меня было. Собственно, ну потому что я не стараюсь делать много повторений, да, на мышцы. Завтра новая техника, поэтому я не факт, что буду успевать восстанавливаться за 30 секунд. Поэтому посмотрим. Каждую неделю я буду начинать, наверное, увеличивать отдых, возвращаться к исходному отдыху в минуту и смотреть, как идут упражнения. Вот, и в зависимости уже от этого менять Такие дела, что еще, что еще С подходами тех, тем, кому тяжело считать подходы Есть хинт, один нам сказали на форуме Можно использовать шестигранный кубик То есть после каждого подхода переворачивайте кубик И таким образом вы подходов Подходов ровно 6 программ будет всегда До конца программы на кубике 6 грани Все очень просто Наверное мы еще куда-нибудь запишем Потому что реально, реально крутой хинт к сожалению, забыл имя парня на форуме, который его предложил прости. Но мы тебя не забудем. Никогда. Вот, такие вот дела сегодня. Завтра будет новая площадка. Так что продолжаем, продолжаем двигаться вперед. И, честно говоря, я тут подумал, блин, для человека, который раньше тренировался, дай бог, раз в неделю. Ежедневные тренировки в течение почти уже двух месяцев. Это, конечно, что-то. Каким образом я это все выдерживаю, я не знаю. Но я просто хочу дойти до конца и не бросить это дело так же, как и вы. Вот. Так что поднимаем настрой. Погода пока еще замечательная, чтобы тренироваться. И надо это использовать. Все, всем хороших тренировок. Пока.